Oh. <laughs>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 И для того, чтобы, ребята, работать так, вам нужно, конечно, обучаться. Обучаться и платно, и бесплатно. Сейчас в интернете, пожалуйста, можно любое обучение найти и на YouTube-канале, и в Яндексе, и в Гугле. Поэтому я всегда говорила и буду говорить о том, что всем нужно обучаться и также осваивать эту новую профессию. Нужно для того, чтобы вы смогли работать, вы должны обучиться и научиться, как работать с социальными сетями, как работать с YouTube каналом, как работать с мессенджерами, особенно в Telegram, Skype. Никто никогда не заметит ни один онлайн-инструмент вашего голоса. Люди идут на голос ваш, человек идет на человека. Ну и, конечно, нужно уметь пользоваться онлайн-инструментами. Это тоже нам помогает развивать свой бизнес. Ну а сегодня я хочу вам сделать презентацию полностью на, от начала до конца, нашего фонда сколько у нас площадок и сколько и какие площадки и сколько мы можем зарабатывать сколько мы партнеры зарабатываем со дня основания фонда и сколько вы сможете заработать если вы придете к нам в наш фонд ну первое что я хочу конечно начать с регистрации регистрация у нас довольно таки простая. Так же, как и во всех проектах. Вводите свой логин. Обычно, ребята, в нашем, вот, в других проектах можно писать логин и пароль с большой буквы. Ребята, у нас пароль логин пишется именно с маленькой буквы. Пожалуйста, я обращаю это внимание. Значит, пишите логин на английском, почту свою, прописываете пароль, повторяете пароль, телефон, страничку ВКонтакте и смотрите, кто вас пригласил. Это логин вашего спонсора. Чтобы проверить, правильно ли вы написали или нет, нужно нажать кнопочку «Проверить». и так вы проверили, вы можете пройти регистрацию. Ок. Затем выставляете галочку, и перед вами сразу же открывается пользовательское соглашение, оферта. Я советую всем прочесть от начала до конца, чтобы не было никаких претензий ни к администрации, ни к вашему спонсору. Чтобы убрать это соглашение, нужно нажать на крестик. И дальше что? Пройти регистрацию. Все, вы зарегистрировались, ребята. Теперь нажимаете кнопочку «Вход» и входите в свой кабинет. И я, так как я уже зарегистрирована, и я вошла в свой кабинет. Следующий этап – это нужно, конечно, заполнить свой профиль, прописать свои кошельки. Это обязательно, ребята. А первое, что загружаем свой аватар. Нажимаем «Выбрать файл». И как только приходит сюда код от вашей фотографии, нажимаем кнопочку «Загрузить». Дальше. Дальше и прописываем свои кошельки. Мы работаем с Perfect Money и Pair кошелек. Выводим свои денежные средства. Прописывайте и не забывайте нажимать кнопочку «Сохранить». Следующий этап. Вы должны созвониться со своим спонсором и спросить, активирована ли у вашего спонсора эта площадка. У нас 12 площадок для заработка денег. И сейчас я вам познакомлю вас со всеми этими площадками. Как связаться со своим спонсором. Итак, данные спонсора для связи. Я могу позвонить спонсору на скайп. Я могу написать ему, нажимаете на глазик, и вы можете скопировать почту своего спонсора. Я могу позвонить ему на телефон, я могу написать ему в WhatsApp. У моего спонсора странички в страничке ВК нет. А если у вас точно также нет странички в ВК, я, конечно, советую ее зарегистрировать, но временно вы можете нажать, написать просто при регистрации 2 3 нуля и нажать «Сохранить». вот. Все, я могу связаться со своим спонсором. У меня есть связь. Точно и так, когда вы регистрируетесь, вы прописываете полностью все. Вы прописываете скайп или телеграм, вы прописываете свою страничку, скайпе и телефон, чтобы ваши партнеры могли связаться с вами. Так как у нас на некоторых площадках есть реинвест, именно стола по броне спонсора. Итак, какие площадки у нас есть? У нас есть такая площадка, как вип-зоны. Это площадка, Вход на нее 10 тысяч. Есть кризис Маркет Мини. Есть кризис Маркет, такая большая площадка. Есть Жилпро Медиа. Есть Жилпро Мини. Есть Жилпро Макси. Ав, две автопрограммы Автоэнерджи Мини и Автоэнерджи. Есть площадка World Money. Есть площадка ПД. И две площадки Golden Ring Мини и Golden Ring. Я сегодня вам постараюсь полностью рассказать маркетинг по каждой площадке. Площадка vip зоны. Это, как вы видите, здесь два удвоителя, два рабочих стола и третий стол выплат. Итак, быстро разбираем этот маркетинг нашей маленькой площадки vip зоны. Ход на нее составляет 10 тысяч, открыт вход первый, второй и третий стол. Можно заходить и на 20, можно на 10, можно сразу на стол выплат. Это все по желанию партнеров. Итак. Вы активировали за 10 тысяч. Если у вас нет э, такой суммы, вы можете сложиться со своей подругой или родственником и по пять тысяч активировать эту площадку и работать по одной реферальной ссылке. Итак, вы активировали за 10 тысяч. К вам приходит первый партнер и второй партнер. Это дают э, удвоители и дают переход, а вам... За 20 тысяч следующий второй стол. Первый партнер закрывает свой первый стол и приходит, становится к вам на это, это место. Второй партнер тоже закрыл и пришел, стал к вам на это. Эти деньги приплюсовываются, и у вас открывается стол выплат за 40 тысяч. Как только первый партнер закрыл свой второй стол, он приходит и становится на это место. И вы сразу же получаете 20 тысяч на баланс для вывода. 10 тысяч идет реинвест Первый стол по броне спонсора, 8 тысяч идет, ваш клон летит на площадку Крезио на третий стол и 2 тысячи делятся по 500 рублей четырем спонсорам на четыре уровня в глубину. Второй партнер тоже закрывает свой второй стол и приходит, становится на это место. Точно так ваш клон летит на Крэйзи площадку за 8 тысяч, за 10 тысяч идет реинвест в первый стол, 20 вам на вывод и 200 рублей делится по 500 рублей четырем спонсорам на 4 уровня в глубину третий партнер. То же самое 8, за 8 тысяч на площадку Крези летит ваш э, клон, 10 тысяч идет реинвест в первый стол, 20 тысяч на баланс для вывода и 200 рублей делятся по 500 рублей. Каждому спонсору на 4 уровня в глубину. Все, эта площадка очень маленькая. Здесь вы будете без конца крутиться и без конца будете получать 60, 60, 60. Плюс вы еще будете активно, если работать на этой площадке, вы активно будете продвигаться именно по Крэйзи площадки. Теперь следующая площадка крейзи. Она у нас тоже недавно стартовала. Это площадка. Она небольшая тоже. Ну, Довольно-таки доходная. Но здесь есть вот такой вот нюанс. Здесь те деньги, которые вы будете получать именно с четвертого стола, они по 50 рублей, вернее по 500 рублей, они у вас будут... На... Падать в, будут на э, резервный баланс. Не на баланс для вывода, а на резервный. Эта площадка, как называется, резервная. Здесь вы будете получать только ваше э, реферальное вознаграждение на баланс для вывода. А, так как эта площадка создана для того, чтобы наши партнеры могли э, себе э, собрать деньги, на резервном балансе, и купить можно э, любую площадку. Вы можете купить Крезим за 2000 вы можете э, дальше, работая на этой площадке, накопить 10 тысяч и пойти работать на площадку VIP-зоны, на любую площадку, которая у нас 12 площадок, на любую площадку, э, которую вы захотите. Итак, эта площадка накопительная, полностью всех, так я буду ее называть. Э, значит, здесь э, раз, два, три, Три, как вы видите, удвоителя и. Четвертый – это стол полностью выплаты. Первый стол стоит 100 рублей, второй стоит 200, третий стоит 400 и за 800 стоит стол выплат. Здесь нет привязки к первому столу. Здесь старт своего бизнеса можно делать с любого стола. Вы можете заходить сразу же на 800 рублей и приглашать именно на эти стол. Можно не активировать их. А если вы хотите начать, то можно начать именно со 100 рублей. Первый и второй партнер вам дают переход за 200 рублей именно во второй стол. А следующие, первый и второй партнер, которые к вам приходят, они приплюсовываются эти деньги. И у вас открывается третий стол за 400 рублей стол. Первый и второй партнер, как только становится сюда, на это место, ваши деньги приплюсовываются, и у вас за 800 открывается стол выплат. Как только у вас первый партнер закрыл свой третий стол, он приходит и становится к вам куда? Вам становится сюда, на это место. Первый и второй плечи, как вы знаете, в семиместных матрицах идут куда? вверх вышестоящему спонсору а вот э, весь низ это ваши э, ваши заработки Итак, здесь э, третий партнер приходит у вас идет ре, э, реинвест этого первого стола идет и меня по брони спонсора 50 рублей идет реферальное вознаграждение на а баланс для вывода, а вот 500 рублей идет в резервный баланс и это четвертый партнер то же самое, идет реинвест по броне спонсора именно первого стола, 50 идет на резервный на баланс для вывода простите а 500 рублей идет на резервный баланс а с резервного баланса вы деньги не сможете перевести никуда вы только можете приобрести как я уже говорила другую площадку Пятый и шестой, ребята это то же самое идут реинвесты в первый стол по 100 рублей по 50 рублей идет реферальное вознаграждение на 4 уровня в глубину. И по 500 рублей идет резервный баланс. За один круг вы заработали а сколько? 2000. За 2000 вы можете прекрасно купить следующую площадку. Следующая площадка это Крейзи. Она, маркетинг одинаковый, только отличается единственное, что здесь деньги идут на баланс для вывода, вот. и эта площадка уже здесь вы зарабатываете намного больше, чем вы заработали на той площадке. Итак. Первый стол у нас стоит 2000, второй стол стоит 4000, третий стол стоит 8000 и четвертый стол стоит 16000. За один круг вы зарабатываете 48000. Итак, как вы, я уже говорила, на, только что что здесь 3. Можно сказать удвоителя, это первый и второй партнер приходят, ваши деньги удваиваются и покупаются за 4000, тысячи а второй стол, здесь первый и второй дают удвоитель за 8000, и вы переходите сюда в этот стол за 8000, и эти два партнера вам удваивают ваши деньги, и за 16000 у вас открывается стол выплат. Итак, как только первый партнер закрыл свой третий стол, он приходит и становится к вам сюда на это место. И второй партнер это плечи. Плечи, ребята, всегда идут вышестоящему по спонсору. А вот нижний ряд это всегда ваша зарплата. И как только третий партнер становится сюда, на это место, вы сразу же у вас идет.. За 2000 реинвест 1 стола по броне спонсора. 2000 делится четырем спонсорам на четыре уровня в глубину. И 12000 на баланс для вывода. Точно так дает четвертый партнер, пятый и шестой партнер. Все одно и то же. По 2000 на идет реинвест за, по броне спонсора первого стола. 2000 делится по 500 рублей на 4 уровня в глубину 4 спонсорам и по 12 тысяч идет на баланс для вывода. и так вы зарабатываете сколько? 48 тысяч за один округ. Ну, я считаю, что это неплохо. Некоторые спрашивают, ребята, сколько же нужно людей пригласить на вот эти двух площадок? Ну, вот давайте с вами сейчас и разберем именно это. Итак, Два партнера, и вы ушли во второй стол. Дальше, под этими двумя, четыре партнера, вы ушли в третий стол. Восемь партнеров нужно, чтобы закрыть а, плечи в шестиместке. Правильно? И тридцать два партнера вам нужно, чтобы э, закрыть полностью нижний ряд. Итого, на площадках крезию вам нужно 62 партнера партнера за один круг, чтобы вы заработали 48 тысяч. Ну, я считаю, что это не такая большая сумма, чтобы 68 человек, это же не только вы лично будете приглашать, это командные люди, 62 партнера, командных. Всем желаю успехов на этой площадке. Итак, это первый блок у нас, вход на нее составляет 500 рублей. Первые два партнера идут это плечи, так как всегда вышестоящему спонсору. А вот нижний ряд это всегда ваша зарплата. Итак, первый, второй, третий партнер, когда становится к вам на это место, у вас идет реинвест именно этого стола. А вот я всегда говорила, вот именно в, у нас в фонде, как можно а, закрыть м, не шестью партнерами, а пятью партнерами. Вот смотрите, ребята, у нас на каждой площадке а, выставляется бронь, И вы, под, выставлю, когда к вам пришел первый партнер, вы ставите бронь а, под него. И второго партнера поставьте вот сюда под него. И реинвест именно этого стола вы выставляете бронь сюда по, по броне И вы закрываете одно плечо своим реинвестом. А третий партнер, когда только приходит и становится сюда на это место, вы 250 рублей идет на вывод. 250 идет в нам в заморозку. А 50 идут реферальные, а по 50 рублей, это 100 рублей, а, идет м, двум спонсорам, вышестоящему и вашему непосредственному спонсору. А четвертый партнер вам 150 на вывод, а 250 идет в накопительный баланс. А вот м, м, когда пятый партнер к вам приходит, у вас идет в накопительный баланс. И здесь у вас с накопительного баланса списывается ваша тысяча рублей, и у вас активируется второй блок за тысячу рублей. Но сюда это удвоитель, сюда должны прийти два ваших партнера. И ваш, ваши деньги удваиваются, и вы активиру, у вас автоматом активируется третий блок за две А плечи идут всегда вышестоящему. Под первого выставите бронь, второго поставьте. А здесь реинвест. Реинвест выставите сюда в, свой, в свое плечо. Итак, третий партнер вам дает 1000 рублей на баланс для вывода. 1000 идет в накопительный. 125 рублей делятся на два уровня э, спонсором, вышестоящему непосредственному. А 700, следующий партнер, четвертый, вам дает 750 рублей на вывод, а 1000 идет в накопительный. Здесь пятый партнер у вас, 2000 в накопительный. Итак, у вас с накопительного баланса а, списывается 4000, и автоматом покупается четвертый блок. Это удвоитель, это ваши деньги 4000 удваивается и автоматом покупается пятый блок за 8000. Сюда, конечно, должны ваши два партнера перейти встать. Первый партнер. Второй партнер. Реинвест по броне спонсора. И вы закрыли своим реинвестом свое плечо. И когда сюда становится второй, 8 тысяч на баланс для вывода. А вот сюда третий партнер, когда пришел, вам 3 тысячи на баланс для вывода. 5 тысяч идет на переход на следующую площадку. А вот четвертый партнер 8000 на баланс для вывода. Пятый партнер 8000 на баланс для вывода. Нормальная площадка? Нормально. Если здесь работать, вы всегда можете заработать. И тем более здесь вы автоматом переходите за 5000 на следующую площадку. Итак, поехали на следующую площадку. Код вот на эту площадку составляет 5000 Вы можете ее купить отдельно, но вы можете и перейти именно с этой площадки, которую мы только что разбирали. У нас очень много команд, именно начинали с 500 рублей и уже дошли, вышли на площадку за 50 тысяч. Они работают, поставили себе цель и зарабатывают себе квартиру, зарабатывают себе на жилье. Эта площадка у вас активировался, или вы сами купили за 5 тысяч, или же вы перешли с той площадки. А, и у вас активировался за первый блок за 5 тысяч. А, как вы видите, первый а, блок это 6-местный стол Первый партнер, второй партнер, когда сюда поставить выставляете бронь, у вас идет реинвест по броне спонсора. Итак, третий партнер вам дает а, 500 на вывод. 2 500 в накопительный. И здесь четвертый партнер, когда приходит у вас 1500, идет на баланс для вывода. 2 500 идет в накопительный. И здесь 500 рублей идут по 250 рублей реферальные вознаграждения двум спонсорам. вышестоящему и непосредственному. Пятый партнер у вас... 5000 идет в накопительный из накопительного списывается у вас 10000 и у вас автоматом покупается второй блок это удвоитель вам сюда должны прийти ваши два партнера и удвоить ваш э, баланс который у вас за 20000 купится автоматом третий блок первый партнер приходит под первого выставляем второго партнера и ваш реинвест идет сюда в ваше плечо не забываем выставлять бронь. И сюда третий партнер приходит. У вас 10 тысяч на баланс для вывода. 10 идет в накопительный. А вот четвертый партнер. У вас 7500 на баланс для вывода. 10 в накопительный. И с этих двух. Здесь 1250 делится двум спонсорам. Пятый партнер. вам идет 20 тысяч накопительный, и с накопительного 40 тысяч у вас списывается и активируется четвертый блок за 40 тысяч. Это удвоитель, который удваивает ваши, ваш баланс. И у вас активируется пятый блок за 80 тысяч. Итак, первый партнер приходит сюда. Что? Получ... идут в накопительный, да, это идут вышестоящему спонсору. Второго, под... первого поставили второго. 80 тысяч на баланс для вывода. А вот здесь реинвеста нет, поэтому здесь нужно, прошу прощения, здесь второй партнер, можно, можно сюда выставить третьего партнера, Первый, второй, третий идет э, вышестоящему. Здесь сюда приходит четвертый партнер. Вам 30 тысяч на вывод. За 50 тысяч у вас активируется следующая площадка нашего фонда. Пятый партнер, ребята, у нас идет 80 тысяч на баланс для вывода. Шестой партнер. 80 тысяч на баланс для вывода. Шикарная площадка. Шикарные доходы. И плюс у вас активировался автоматов Жилпро Макси. За 50 тысяч. Вот здесь уже пошли миллионы. Здесь уже вы, вы, вы, вы, вы зарабатываете миллионы. Итак, или вы купили за 50 тысяч первый стол, или же вышли вы с этой площадки, которую мы сейчас разбирали, вы вышли сюда автоматов. Первый партнер, второй партнер выставляете бронь под первого, у вас за 50 тысяч идет реинвестор, выставите сюда а, в свое плечо. Итак, сюда приходит третий партнер, у вас идет 25 тысяч на баланс для вывода. 25 в накопительный, и 5000 делятся двум а, спонсорам по две с половиной тысячи на два уровня в глубину. Итак, третий, четвертый партнер вам 15000 на баланс для вывода. 25 идет в накопительный. А пятый, баланс, пятый партнер вам приносит пятьдесят тысяч накопительный. С накопительного списывается сто тысяч и активируется. Второй блок это удвоитель. Первый партнер и второй, когда приходят, они удваивают ваш заработок. И у вас активируется третий блок за 200 тысяч. Сюда приходит первый партнер. Под первого выставили вторую бронь. И у вас реинвест за 200 тысяч идет ваше плечо. Сюда пришел к вам третий партнер. Вам 100 тысяч на баланс для вывода. А 100 идет в накопительный. 12 500 идут делятся между спонсорами двумя. А вот четвертый партнер, это 75 тысяч, идет вам на баланс для вывода, а 100 тысяч идет в накопительный. Пятый партнер вам дает 250, 200 вернее, в накопительный, и у вас списывается с накопительного баланса 400 тысяч и активируется четвертый блок. Сюда это удвоитель, сюда должны прийти ваши два партнера который удвоит ваш заработок и вас спишется в 800 тысяч на пятый блок. Итак, первый партнер приходит, вам 800 тысяч идет в накопительный. Ну, плечи идут вышестоящему, как я уже говорила. Второго выставили, под второго поставили, и вам 800 тысяч идет на баланс для вывода. А вот третий партнер 800 тысяч на баланс для вывода. Четвертый партнер, можете сюда поставить его, четвертый, пятый партнер, 800 на баланс, шестой партнер, 800 на баланс для вывода, 800 тысяч на баланс для вывода. Итого вы всего лишь за один круг сделали более, трех, э, более 3 миллиона семьсот тысяч 500 рублей. Шикарная площадка, шикарные доходы. Ну и следующее, пойдем дальше, будем смотреть, какой же наш фонд. Программа «Энерджи мини». Это, ребята довольно таки очень хорошая площадка а сразу говорю здесь нет привязки к первому столу старт своего бизнеса можно делать с любой площадки, с любого вернее стола. ведь можно э, начинать с 500 рублей можно начинать с тысячи можно с 2000 можно с 6000 можно с 12 и стол выплат сразу покупать и работать э, на нем Итак. Первый вариант мы разбираем именно с первого стола, если вы зашли на 500 рублей. Но я вам сразу говорю, сразу предупреждаю, что путь будет нелегкий с 500 рублей. А я вам э, сейчас расскажу именно этот нелегкий путь, а потом я вам расскажу именно с какого стола можно войти и убить сразу три э, воробья. Итак, первый партнер у вас приходит, у вас реинвест идет по броне спонсора. Вот именно этого первого стола. Второй и третий партнер, когда становится сюда, на эти места, вы выставляете брони обязательно. И куда вы выставите бронь, туда станет ваш партнер или станет ваш клуб. А это они удваивают ваш и вы в заработок, и вы у вас автоматом, Активируется второй стол за1000 рублей. А вот, когда первый закрывает свой вот этот первый стол, он приходит и становится к вам на это место. И вы получаете 750 рублей, 250 получает ваш спонсор. Второй партнер закрыл именно свой вот этот первый стол и приходит становится на это место. Третий партнер закрыл первый стол и приходит становится на это место ваш они деньги приплюсовываются и за 2000 активируется автоматом третий стол и первый партнер должен закрыть свой первый этот второй стол и прийти сюда стать на это место это полностью ваш удвоитель он накопительный баланс это деньги здесь накапливаются на покупку следующего стола второй партнер то же самое закрывает свой второй стол и приходит становиться на это место. Третий партнер закрывает свой второй стол и приходит становиться на это место. И так у вас накопилось на этом столе 6000. И у вас автоматом за 6000 покупается четвертый стол. Первый партнер закрыл свой третий стол и приходит становиться на это место. И вы получаете 3000 на баланс для вывода идет вашему спонсору. За 2000 у вас реинвест идет именно этого стола, именно третьего стола. Вы можете выставить бронь под любого партнера и помочь ему, чтобы он быстрее закрылся и пришел в к вам на это место. И 6000 идет накопительный. Третий партнер закрывает свой третий стол и приходит становится на это место. У вас 12000 с накопительного списывается и у вас автоматом покупается э, стол-выплат, это полностью ваша зарплата. Первый партнер закрыл свой четвертый и приходит становится на это место 12 тысяч на баланс для вывода второй партнер закрыл свой четвертый стол и пришел стал 12 тысяч на баланс для вывода третий партнер это точно так же, 12 тысяч на баланс для вывода, Итак, за один круг вы заработали, сколько ребята Тридцать девять тысяч семьсот пятьдесят рублей. Вы можете девять э, семьсот поставить на вывод, а за тридцать тысяч активировать следующую площадку а, Автопрограмму. Следующую за 30 тысяч. Итак, ну вот здесь вот, ребята, я сейчас покажу другой вариант. Здесь, как я уже сказала, что можно старт делать своего бизнеса с любого стола. А я вам сейчас покажу самый короткий путь. Самый-самый короткий путь. Итак, вы хотите очень, вам очень нужны срочно деньги. Вы, вам очень нужны деньги. И вы, вот, поверьте мне, самый лучший вариант – это активировать четвертый стол за 6000 Ребят, пригласили первого партнера, вы сразу возвращаете 3000 на баланс для вывода. Вы зашли вместо 6, вы сразу зашли на 3000 А и плюс еще – за 2000 вы, ваш второй воробей, вы убиваете. Третий стол за 2000 активируется автоматом. Тысячу получает ваш спонсор. Вы представляете, вы, мало того, что вам 3000 вернулось, у вас еще за 2000 активировался третий стол автоматом. Вы представляете? Это просто супер. Итак, второй и третий партнер вам дают что? Вам дают переход за 12 тысяч в пятый стол. Первый партнер закрыл свой первый стол и приходит, становится на это место. 12 тысяч на баланс для вывода. Второй партнер закрывает свой четвертый стол, приносит, приходит, становится к вам на это место и вы получаете опять 12 тысяч на баланс для вывода. Третий, тот же партнер. То же самое 12 тысяч, вы заработали более 39 тысяч, потому что тысяча у вас будет идти, у вас же не только будут три партнера, а здесь на слайде расчет сделан, что вы пригласите всего три партнера. Три на три работать. А 700 рублей они вам совершенно не нужны, они вот здесь, с этого стола. Вы здесь будете зарабатывать, если вы будете крутиться только на этом столе, именно всех партнеров приглашать, именно вот на этот на 6 тысяч, ребята. Да вы здесь будете постоянно получать по, по 40-50 по тысяч, 40-50 тысяч. Просто активнее нужно, активнее, активно приглашать, и будет вам, будет вам, вы заработаете на этой площадке вообще супер. Итак, следующая площадка автопрограмма Energy – автопрограмма Энерджмин. Я уже только что говорила о том, что можно а, а, перейти, работая на этой площадке, работая на этой площадке. Я чуть меньше сделаю слайд, да, вот так. Работая на площадке авто-программа Энерджи Мини, можно заработать себе на на вход на именно на эту площадку авто-программу Energy, где вход у нас составляет 30 тысяч. А, да, это это на этой площадке можно заработать а, более а, 2 миллиона четыреста. Что тут говорить более? 2 миллиона 400. Вы можете поехать в город Сочи забрать за 2 миллиона 400 тысяч внедорожник с логотипом World Money. А можете, если вы хотите деньгами, то, пожалуйста, вы выводите, ставите на вывод. Итак, вход открыт в любой стол. Первый стол стоит 300, 30 тысяч, второй стол стоит 60, третий стол стоит 120, четвертый стоит 360 тысяч и стол выплат полностью 720 тысяч. Итак, будем идти с, именно с первого стола. Вы активировали за 30 тысяч. Первый стол за 30 тысяч. Приходит к вам первый партнер. 30 тысяч возвращается вам на баланс для вывода. Вы уже вернули свои 30 тысяч вложенные. А дальше идут только ваши заработки. Первый и второй партнер вам дают переход. Куда? Во второй стол за 60 тысяч. Как только первый партнер приходит он становится к вам на это место, он закрыл свой первый стол, вы сразу получаете 40 тысяч на баланс для вывода. 20 идут вашему спонсору. Второй партнер... У вас закрывает свой а, первый стол и приходит, становится к вам на это место. Идут 60 тысяч накопительный Третий партнер вам тоже дает 60 тысяч накопительный И у вас накопительного списывается 120 тысяч. И активируется у вас третий стол за 120. Это полностью стол накопительный. Здесь накапливается 360 тысяч на автоматическую покупку четвертого стола. Первый партнер, второй партнер, третий партнер, они дали вам накопи, накопление а, на четвертый стол. Итак, у вас активировался четвертый стол за 360 тысяч. Как только первый партнер закрывает свой третий накопительный, он приходит и становится к вам на это место. 200 тысяч на баланс для вывода, а 40 получает ваш спонсор а 120 идет реинвест именно по, по броне спонсора вот именно третьего стола. А здесь второй партнер и третий партнер дают накопление на 720 тысяч на покупку пятого стола. Это полностью ваш стол зарплатный. Первый партнер закрыл свой первый стол и пришел встал на это место и принес вам 720 тысяч тысяч на баланс для вывода. Второй партнер закрыл свой четвертый стол и пришел встал на это место. 720 на баланс для вывода. Третий партнер закрыл свой три, четвертый накопительный и пришел встал на это место. Итак, 720 тысяч на баланс для вывода. Итак, за один круг вы заработали сколько, ребята? Да. Вы заработали 2 миллиона 400 тысяч. Шикарная площадка. Да шикарная, конечно. Деньги. Деньги любят деньги. Наш фонд и называется Мир денег, ребята. Итак, площадка World Money. Эта площадка моя самая любимая тоже, так как мы стартовали с этой площадкой и очень многие на этой площадке очень-очень много заработали денег. Итак, как вы видите, здесь 5 рабочих столов и 6 стол выплат. Но у нас идут и с первого стола выплаты, и с третьего из четвертого и полностью стол шестой, это стол зарплатный. Итак, поехали. Первый стол стоит у нас 1000 рублей. Второй стол стоит 2000. Третий стол стоит 6000. Четвертый стол стоит 5000. Пятый стол стоит 10000. И шестой 30 тысяч. Вход здесь, ребята, закрыт на покупку отдельных столов. Здесь обязательно нужно покупать. Привязка есть к первому столу. Вы не сможете купить любой стол, как на других площадках. Здесь вы можете купить первый, второй, первый, третий, первый, четвертый, первый, пятый, первый, шестой. Первый и четвертый, первый и пятый. Здесь Обязательно идет Обязательная покупка первого стола Итак Я вам сейчас расскажу Полностью начиная с первого стола Итак первый э, стол э, У нас как я сказала стоит э, Одна тысяча И вам первый партнер Дает и второй партнер Дает накопительные Две э, На переход во второй стол Вот на этих на первом столе И на четвертом столе у нас идет переход именно с двух партнеров. И у вас автоматом активируется за 2000 второй стол. А вот третий партнер вам дает 1000 на баланс для вывода. Первый партнер закрывает свой первый стол и приходит, становится к вам на это место. Второй и третий партнер вам тоже дают накопительный на баланс 6000 тысяч. Это стол полностью накопительный. 6 тысяч. И за 6 тысяч у вас активируется третий стол. Это стол полностью вся идет выплата. И первый партнер, как только закрыл свой накопительный и приходит становиться на это место, у вас и 3 тысячи делится. 2 тысячи реинвест во второй стол. И за тысячу идет реинвест по вашей же броне. Идет реинвест в первый стол А 3000 на баланс для вывода Второй партнер закрыл Свой накопительный И пришел стал на это место И вам 6000 на баланс для вывода Третий партнер закрыл свой накопительный И пришел стал к вам на это место И у вас 1000 идет на баланс для вывода А за 5000 у вас активируется Четвертый стол Итак у вас Всего лишь три стола У вас вы уже заработали на этих трех столов, посчитайте, 10, 6 и 3, 9, 10, 11 тысяч. И плюс у вас еще за 5 тысяч активировался пятый стол. Первый партнер закрывает свой третий стол и приходит, становится на это место. Второй партнер закрыл свой третий стол, пришел и за, стал на это место. И у вас стол закрывается, на, как только нажал покупку, второго стола или у него автоматом открывается и открывается четвертый стол и он, он автоматом прилетает к вам становится всегда на это место или же, если вы идете по а, другой стратегии, первый и третий, как только нажимает покупку четвертого стола второй партнер, у вас закрывается этот стол с двух партнеров, и у вас за 10 тысяч открывается а, и, и накопительный стол пятый. Третий партнер вам дает 5 тысяч на баланс для вывода. Первый партнер закрыл свой именно четвертый стол и пришел встал на это место. Второй и третий они вам дают накопление 30 тысяч на переход а, на стол выплат. Как только пришел первый партнер закрыл свой ч... пятый стол и пришел встал на это место, вам 10 тысяч на баланс для вывода. А 20 тысяч у вас активируется а, шикарнейшая площадка Golden Ring. Здесь у нас первый выход, первые ворота на площадку Golden Ring. А второй партнер вам дает 30 тысяч на баланс для вывода. Третий партнер дает 30 тысяч на баланс для вывода. Итак, за один круг, здесь расчет на, сделан, у нас на всех слайдах сделан расчет, а 3 на 3, если у вас только, будут 3 личника, а остальные ваши личники тоже так же приглашают, как и вы, по 3 партнера. Итак, вы заработали 109 тысяч, ребят. 109 тысяч только на этой площадке. Плюс 89 у вас на баланс для вывода вы вывели, а за 20 тысяч у вас активировалась площадка Golden Ring. Шикарнейшая площадка. Всем советую, ребята, рассмотрите именно вот это мое предложение. Площадка ПДИ. На этой площадке, ребята, всего лишь 4 рабочих стола и стол выплат. Это маленькая площадка. Здесь можно входить и со 100 рублей, можно здесь нет привязки к первому столу, а можно старт своего бизнеса делать с любого стола. Можно со 100 рублей. Ну что это за бизнес со 100 рублей? Вы пока дойдете сюда до этого пятого стола и бросите работать на 100 рублей. Ну, в принципе, у меня есть такие люди, которые любят приглашать на 100 рублей. И... Чем, чем больше они приглашают, тем больше их растет доход. Можно заходить и на второй стол в 200 рублей. Можно заходить на первый и второй. Можно заходить на а, а, четвертый за, четыре, третий за 400 рублей. Можно заходить первый, второй и, третий. Можно первый, второй и четвертый, третий и четвертый. Ребята, здесь вариантов очень много. Я очень люблю а, те площадки, где нет привязки к первому столу. Итак, можно входить сразу же на четвертый стол за 800 рублей. Вот и здесь вот самый-самый крутой вариант. Это за 800 рублей. Зайти сразу же на четвертый стол. Пригласили первого партнера а, и второго партнера. У вас за 1600 активировался стол выплат. Первый партнер закрыл, пригласил два партнера и пришел, остал к вам на это место. Вы получили 600 рублей на баланс для вывода, а за 1000 рублей площадка, первый стол, который мы только что разбирали, за 1000 рублей. Шикарно! Видите, какая, какой у, у, у нас хороший бизнес? Работая на одной площадке, вы можете зарабатывать сразу по двум, по трем площадкам. Итак, второй партнер закрыл свой а, четвертый стол и пришел к вам, встал на это место. 1600 на баланс для вывода. Третий партнер, четвертый, пятый, шестой, десятый, они будут вам постоянно приносить по 1600 на баланс для вывода. У вас опять обнулился этот стол, он у вас опять открылся автоматом. И опять четвертый партнер приходит, вам 600 рублей на баланс для вывода, а за 1000 рублей а, летит ваш клон на площадку World Money. И вы уже на World Money а с четвертого партнера закрыли свой первый стол на э, и открылся у вас за 2000, ребята, второй стол на площадке World Money. Вот такая вот наша площадка, она очень, она я ее называю, она у нас как игрушечка. Здесь можно не работать, а играться. Ну, вот я вам сейчас покажу, например, тот момент, тот вариант, который тоже очень многие любят. Сразу заходить на 4 стола. Это, это полторы тысячи, да, ребята? Вот, пригласили первого партнера, он становится к вам на это место. Пригласили на первый стол, на второй, и на третий стол, и на четвертый стол. Здесь можно, какой вариант, или пригласить второго партнера, вы выставляете брони, или же просто купить клона за 100 рублей. И этот клон у вас закроет полностью все эти столы и откроется стол выплат пятый. Можно вместо клона поставить второго партнера, у вас закроется Полностью ваш второй партнер закроет именно все ваши столы, и вы, у вас откроется стол выплаты. Ну, теперь следующий вариант. Следующий вариант. Дальше. Дальше у вас открылся стол выплаты, и вы приглашаете второго партнера. Второй партнер приходит к вам. И покупает первый, второй и третий стол. Вы опять купили клона за 100 рублей. Выставили броню и купили клона за 100 рублей. Ваш клон закрывает полностью все эти столы. И получаете вы первую выплату. Со второго партнера. 600 рублей на баланс для вывода. 1000 рублей. Активируется первый стол на площадке World Money. Точно так, ребята, третий партнер. Вы опять купили клона за 100 рублей. выставили ставили броню и купили. Вы уже, ваш, это второй партнер, а это точно так третий партнер. Вы получаете со второго и с третьего по 1600 на баланс для вывода. Итак, за один круг вы зарабатываете сколько? 3800. 3800. И плюс у вас за 1000 рублей активируется. Первый стол на площадке World Money. Шикарно, шикарно. Шикарная площадка. Я тоже так думаю, что шикарная площадка. Да у нас все хорошие площадки. Все денежные, ребят. Вот на этой площадке. Те, которые не умеют приглашать, еще только что пришли в бизнес. Ребята, да приходите на эту площадку, зарабатывайте. Учитесь приглашать. Учитесь, учитесь. Здесь же, говорю, можно и на 100 рублей, и на 200, и на 300, и на 800. А, да, на какую сумму хотите, на какая, какую у вас есть на данный момент а, в кармане, на ту сумму и приходите, и зарабатывайте, приглашайте, учитесь приглашать и развивайтесь. Вы заработали на 3 800, и если вы хотите, например, а, купить другую площадку, да, вы вывели, например, а, поставили 1800 на баланс, на вывод, а за 2000 там, купили другую площадку. Или же здесь дальше купили, за 2000 купили на площадке World Money второй стол. Вы будете двигаться постоянно, если будете работать, не лениться, активно работать. То, ребята, у нас фонд, ни один партнер у нас, знаете, сколько у нас уже стало миллионерами. Вы здесь будете зарабатывать. Только единственное, что э, не бегаем те, которые мы работаем, пришли со дня основания фонда, мы работаем только в одном фонде. Мы не бегаем по другим проектам, как некоторые партнеры. Вот. Вот такой вот наш фонд. Вот такие вот у нас есть площадки. Ну что, теперь следующую площадку. Следующие две площадки. выход на golden ring а, как вы видите здесь есть удвоитель а здесь сразу можно а, входить через удвоитель на 2000 можно 4000 здесь на второй удвоитель за 8000 закрыт вход а, что дает удвоитель за 2000 это первый и второй партнер который сюда становится они просто дают переход в первый блок но чтобы сократить количество приглашенных партнеров вы а, Минуя удвоитель, сразу же а, становитесь в за 4000 в первый блок. Не нужно. Сокращайте количество приглашенных партнеров. А если вы желаете, то, пожалуйста, можно заходить через этот удвоитель. Итак, или вы зашли через удвоитель, или же вы зашли сразу же в первый блок, но когда к вам приходит и становится в плечо первый партнер, а выставляете бронь, чтобы поставить второго партнера, вы звоните своему спонсору, чтобы спонсор выставил бронь, вам реинвест именно этого стола в ваше плечо. А когда становится к вам третий партнер, у первого будет реинвестное место. А вы со своего кабинета должны выставить ему реинвест, и вы получаете 4000 на баланс для вывода. А четвертый и пятый партнеры, они вам дают переход за 8000 во второй блок. И плюс закрывают ваши реинвестные плечи. Ваши плечи. А по четвертого можно поставить, выставить донь и поставить шестого. Четвертого будет реинвестное место. И вы опять получите 4000 на баланс для вывода. Итак, с одного стола вы получаете сколько? 8000. Сюда идут на второй блок, во второй блок ваши, э, ваши партнеры, ваши реинвест, реинвесты, ваших партнеров и вы быстро закрываете на этом столе. И здесь реинвест будет. И здесь вы получаете тысячу, четыре тысячи опять на баланс для вывода. А четвертый и пятый партнер, они и плюс четыре идут с реинвеста первого партнера. Они все эти деньги приплюсовываются. И за 20 тысяч у вас активируется автоматом площадка Golden Ring. Золотое кольцо. А можно еще получить 4000 с этого а, стола. Вы по четвертого выставляете бронь и ставите сюда шестого партнера. У четвертого будет реинвестное место. И вы опять получаете 4000 на баланс для вывода. Хорошая площадка тем более есть выход на а, золотое кольцо, и плюс вы здесь на двух столов 8,8, 8, 16 тысяч заработали. И плюс за 20 тысяч автоматом вылетели на золотое кольцо. Вот такой вот у нас фонд денежный. Итак, наше любимое мое золотое кольцо. Здесь входить на, это, на эту площадку можно а, активировать и отдельно за 20 тысяч. Можно сложиться вдвоем по 10 тысяч и работать по одной реферальной ссылке. Вы, выход есть с площадки World Money с Golden Ring Mini. И, и так вы можете отдельно, как я уже сказала, купить. Но я всем советую, ребята, рассмотрите вот это, эту площадку. А посмотрите, какой я вам сейчас расскажу маркетинг. Итак, первый партнер приходит, становится к вам на это место. А выставляете бронь под первого партнера, ставите второго. Прежде чем поставить второго партнера, звоните своему спонсору. И спонсор, реинвест вашего стола, именно этого, выставляет сюда, в ваше плечо. И вы, ваш, вашим клоном будет занято плечо. А под второго, вы ставите бронь и приходит третий партнер. Это может быть партнер первого, это может быть партнер второго партнера. Это не, не обязательно, это ваш. Здесь командная работа. А у первого будет это реинвестное место. И что? И вы 20 тысяч получаете на баланс для вывода. А четвертый и пятый партнер, они вам дают переход за 40 тысяч во второй блок. Под четвертого выставите бронь и поставьте сюда шестого партнера. У четвертого будет реинвестное место. И вы выставите со своего кабинета. И вы опять получите 20 тысяч на баланс для вывода. Итак, здесь можно и под шестого ставить, но я не, не советую. Не надо делать на этой площадке вареную колбасу. Выжимать по 100 тысяч с, с первого стола. Ребята, ваши деньги вот здесь вот. Вот сюда нужно стремиться. Итак, вы получили с одного стола сколько? 40 тысяч. А сюда идут за вами ваши партнеры, ваши реинвесты, реинвесты ваших партнеров. И вы закрываетесь очень быстро. И здесь будет реинвестное место этого первого стола. И что? И вы получаете опять 20 тысяч на баланс для вывода. А 20 тысяч... И приплюсовывается к четвертому и пятому партнеру. И за 100 тысяч активируется третий стол автомата, А под четвертого можно выставить броню и поставить шестого. У четвертого будет реинвестное место. И вы опять получите 20 тысяч. Итак, получите 20 тысяч. Итак, 40 тысяч. Вы прошли всего лишь два стола с малым количеством партнеров, а уже заработали 40 и 40, 80 тысяч. Итак, сюда приходит ваш первый партнер, выставляете бронь первого, поставите второго, а прежде чем поставить второго, звоните своему спонсору, он выставляет бронь чтобы ваш реинвест этого стало именно сюда стал. А под второго выставляете бронь третьему. А у первого будет реинвестное место. И что? И вы получаете 80 тысяч на баланс для вывода. А 20 тысяч делятся. Ребята, 10 клонов летит на площадку World Money. Один клон за, на четвертый стол за 5 тысяч на площадку World Money. 50 клонов летят на площадку ПД. Это просто денежный рай. И так, у вас четвертый партнер, 100 тысяч на баланс для вывода. Пятый партнер, 100 тысяч на баланс для вывода. Ребята, здесь бывают переливы. У меня даже есть на YouTube канале, можете посмотреть ролик. Перелив пришел и стал на четвертое место. 100 тысяч на баланс для вывода. Шикарный перелив. Вот такой вот наш денежный фонд. ребята. Тренерами. Не надо думать о том, что у вас не получится, все у вас получится. Просто создайте себе такую команду, которую просто не умеете приглашать, ну вы все равно научитесь. Пригласите сначала а, тех людей, которые не умеют приглашать, а, единомышленников, которые хотят, но ну, не умеют, но хотят научиться. Они хотят зарабатывать деньги в интернете, у которых есть цель, у которых есть мечта. А, соберите вокруг себя этих единомышленников и позвоните мне. Я вас направлю в нужное русло. Я вам помогу, я вам все подскажу. Лишь бы было у вас желание зарабатывать. С вами была Ольга Арзаманян и фонд взаимопомощи World Money. Всем пока-пока.